Привет! Наверняка тебе интересно, что я здесь делаю. Обычно я не ухожу далеко от ранчо страшина. Честно говоря, я хотела привести сюда осликов с раньше для смены обстановки. Они съели всю траву и на раньше, словно на косилке. Скажу я тебе. Мы с мистером Петерсоном решили, что земле нужен отдых, поэтому мы отправились сюда, в конюшню Юрвика. Ослики были так рады, что их ждет новая пастбище. Но, разумеется, что-то пошло не так. Ты, наверное, думаешь, а где же тогда ослики? И тебе объясню. Непослушные ослики разбежались на все четыре стороны, обрадовавшись новой обстановке. Я отвернулась всего на секунду, а их уже нет. Должно быть, они разбежались исследовать новые земли. Но я не могу отправиться на их поиски. Что, если я пойду их искать, а они в это время вернутся сюда? Бедняжки подумают, что я их бросила. Все, что я могу, это ждать здесь и надеяться, что они придут. Мария, если бы ты помогла мне найти попавших осликов, это было бы так здорово. Поищи рядом с конюшней Юрика Мелахиня и в пожалуйста. Без комментариев, а, вот эти же открытия, да, они же в не убегают. Убегите <связывая> тоже! Никто не будет им помогать! Задолбали уже! Аслы, аслы. Аслы, аслы. Чё делать надо? Че она там вообще говорила нам? Э -э про этих ослов? У меня лошадь не прокачена. Э -э, что я здесь делаю где осел скажи мне осел я пойду лошадь поменяю я так не могу я так не могу как будто бы улитка передвигается я вижу осла я вижу осла я вижу осла и осел осел осел осел осел что это звук что за звук что произошло пойдем пойдем. опа опа опа опа опа опа Он же не скажет то, что все, не пойду потом. Как он бежит. Как он? Господи, что с ним бедняга? Разработчики, что вы делаете с вами? Они и так глупые. Так вы еще, блин, на Господи. Так вы еще им бошку в землю хотите закопать. Нет, ну это уже это уже слишком Осел, а ты не против попаркурить? Ты не против? Смотри, смотри. Я его делаю так. А что сделаешь ты? А ты где? Мы его потеряли. А, а метеора хвост, как бы. Как бы вот так вот. Ладно, а где где осел? ты где? Нет, нет. Ладно. А вот ты. Все. Спокойно, спокойно. Ослик найден. Ослики, должно быть, потерялись по дороге из трактира Волча Логова, в конюшне Юрвика. Наш путь лежал через грунду ферму Голдоспор. Колдспур и остров Подок. Так что посмотри там. Вот только найдешь ослика, веди его ко мне. Ты сразу это не могла мне сказать. Ты не могла мне сразу это сказать. Знаете, пошли все эти ослы. Нах...